Сейчас расскажу о форде транзите седьмого поколения груза именно пассажирском даже не грузопассажирском, пассажирском пассажирском и именно транзите а не торнео отличие транзита от торнео наличием второй двери с этой стороны у торнео будет еще одна сдвижная дверь со стороны водителя здесь же обычная как обычный грузовичок с сиденьями транзит заводской Комплектация заводская, все сделано на заводе. Начну рассказ сзади. Сейчас. Как видно, здесь мощность этого мотора 85 лошадей. Это самый маломощный. Полная масса 2 800 тонны 800. Он у меня на московские номера. Имеет вот такую вот большую необычную хлопушку. Она здоровая. Если машина сзади паркуется, то тут уже места не остается. Как бы надо парковаться. Если задом сдаешь, паркуешься. Надо вставать, делать так, чтобы было место. Для того, чтобы открыть хлопушку. Причем она такая тяжелая. Как бы. Неподготовленный человек ее откроет с трудом. Задние сиденья, они. Здесь есть такой рычажок. Потянул и она ее поднять можно, но тут даже вот такая штучка есть напоминал, что она весит 77 килограмм и таскать ее лучше вдвоем, также можно потянуть за эти две ручки одновременно, раз, раз и сиденье падает, так еще не, дубль не удался, так раз, раз, ну ладно, не в этот раз, надо будет просто руки заняты камерой надо камеру поставить в сторону здесь заколхожен вот такой деревянный короб на самом деле здесь должна быть пластиковая коробочка и здесь находится вторая печка одновременно и печка и вентиляция вот наверх идет штучка такая и вот там вот эти штуки которые дают вытяжку туда дальше вот там видно панель включения зайду вперед покажу что она не открывается Ну-ка. собственно вот С не первой попытки но это у меня удалось сделать вы видите как это скидывается в чем самое интересное откидываются только задние вот это вот не откидывается откидывается только одна маленькая створка в этом плане она неудобная плюс еще торчат вот такие вот штуки сейчас пытаюсь их показать вот так сверху Если что-то такое большое объемное грузить, то как бы будут определенные неудобства. Допустим, если я что-то возил возил самое длинное 3,5 метровый линолеум, я снимал подголовник и вот отсюда запихивал его так вот. И честно говоря, ехал и боялся, что при резком торможении либо лобовое, либо заднее стекло выдавит. Причем самое интересное, что заднее стекло здесь уже менялось и стоит XY. Неизвестная буква китайская. Двинем дальше. Начал обзор с хвоста, называется. Так, дверка эта закрыта. Иногда вот эта сдвижная дверь, там болезнь транзитов. Родные замки стоят дорого, по 15-20 тысяч. Поэтому, соответственно, в засунул, повернул в шпингалет, теперь можно открыть. Здесь у нее должен быть пластиковый короб. Секунду. Здесь у машины должен быть пластиковый короб, но его нам не досталось еще от прежних владельцев. В салоне здесь прежний хозяин, ну видать детей возил. Ковролинчик кинул немного. А если эту штучку подвинуть, то сиденье падает. Оп, вот такая вот красота получается. Можно пройти на заднее сиденье. В заднем сиденье ничего примечательного. Внизу идет обогрев печки, когда включается печка на панели. Когда печка включается на панели вот здесь вот. Включена, выключена. Включаешь печку, обороты, то включается здесь оттуда обогрев. Оттуда обогрев включается. Да вот, вот черненькая штучка интересная, это пепельница. Там даже какие-то мелки лежат. Подарок от прежних владельцев. Из особенностей конкретно эту машину кто-то обклеил войлоком. Здесь должен быть голый металл. Ну кто-то взял на клей, что клей по желтому какой-нибудь момент один, по желтому следу потеков. Ну тоже такая мелочь, приятная. Как и все машины, пришедшие из Германии, она имеет, аккумулятор находится здесь, сейчас покажу. Здесь находится аккумулятор, она имеет один аккумулятор. Идемте в салон, посмотрим какие навороты есть в салоне. Итак, Самое интересное, машина 2007 года, и у машины до сих пор родные бампера, они вот так вот выгорели, они серые такие становятся со временем, выгорели, но тем не менее они все еще функциональны, она не битая, видно, да, еще родная затертость фар, по-моему бы их поменять, но в нашем обществе кому как бы менять? на китайское депо, меняя на депо, ты получишь... Упрек в том, что машина битая. Так, давайте пройдемся по салону. Покажу навороты: электроподъемники. Здесь все так идентично, как и в шестом транзите. Ну, здесь электроподъемник. Причем форма и кнопки электроподъемников немного изменились. Недостаток, как и у всех Фордов, я не знаю, в люксовых, наверное, не так. Но, по крайней мере, вот в транзитах автомат есть только на опускание. На подъем нет автомата, приходится пальцем держать. И когда ты куда-то приехал, стоишь, ждешь, когда они все поднимутся. Держишь пальцы. Обогрев, обогрев, говорю. Электропривод. Зеркал. Подстаканник. Подбутыльник. Электрическое э, включение фар имеет свое автоматическое включение. Датчик находится в зеркале. Сейчас покажу. Вот эта вот волшебная коробочка, там внутри датчик. Он датчик освещения, он же датчик автоматического включения дворников в случае дождя. Ну, высота подъема, яркость подсветки. В грузовиках простых этих опций нету. Что еще из наворотов интересного? Самый главный наворот любого автобуса это наличие кондиционера. Если кондиционер есть, на этом автобусе можно путешествовать летом, куда угодно, далеко, как хотите. Включается он просто нажатием вот на эту кнопку. Она загорается зеленым. Видите, вот космос ждет. Когда начинает обдираться эта панель, люди придумывают вот такие вот наклейки волшебные. Все включить, то можно... Вот видно, она загорелась. Это Канди включен. Вот сейчас я его выключу что еще здесь из наворотов обогрев лобового стекла обогрев заднего стекла который там ну как как в легковой машине все разумеется есть зеркало заднего вида так как у нас машина со стеклом сзади есть и обогрев заднего стекла есть такая удобная прорезь под карточки там и прочее я использовал ее раньше для пропуска но... есть Вибаста. Ну, выставляете время там факела там и так далее настройки время когда она включится и так далее ну как бы это не очень нужная вещь О, и даже несколько таймеров можно поставить обычное примитивное радио без компакт диска без всего. У этого радио маленький дисплей. Если этот дисплей задействован, то часы появляются вот здесь. вот. Когда здесь ставишь обычную магнитолу, то здесь часы исчезают. Вместо них появляется счетчик суточного... Остаток топлива в баке. Не суточного проверить. А остаток топлива в баке в панели прибора. Что еще? Вот это мигает красная лампочка. Это значит сигнализация защитная. Значит, Мы сидим в машине, мигает, он предупреждает, что машина на охране. заводской. Самый главный на это даже не кожаный руль, который тоже уже такой потертый. Это вот эти вот включения кнопки круиз-контроля. Для трассы это вообще идеальный вариант. Я ездил на юг, практически не пользовался педалью газа. Устанавливал скорость, сбрасывал, добавлял, убавлял. И один раз включил выключал включение выключение мне кажется это не очень удобная реализация у Форда. но что поделаешь вот такой вот ford что-то свое всегда пытается изобрести у нормальных машин здесь обычно идут кнопки громкости магнитолы у Форда здесь должна быть так называем балалайка переключатель но его у меня нет в этой версии под радио она не ставится у радио нет разъема насколько знаю под дистанционного управления что еще в машине есть подогрев водительского сиденья сейчас я выйду покажу его включается он я подозреваю он был вмонтирован фардом под занавес уже готовую машину куда бы приспособить вот эта кнопка вот она включена вот она выключена проверял он работает более того из наворотов еще в этой машине есть вот такая вот штука там внутри сиденья находится такой большой толстостенный пластиковый пакет. И он надувается, увеличивая сидушку. Ну, как бы, когда сидишь, качаешь, чувствуется слегка. Но я лично не почувствовал особо легкости и удобства от этого. Давайте залезем под капот. Вот такой вот у а ключ. Кнопка закрытия. Открытие только передних сидений. Открытие передней сиденья и открытие задней двери и сдвижной двери. Разумеется, как у любого форда, ветер, как у любого форда он открывается. Так, попытка открыть одной рукой. Открывается капот ключом. Ключом ставится палка. Мотор обычный, 180, 85 лошадей. Для мотора 110 лошадей здесь будет стоять турбина с изменяемой геометрией. Ну и, разумеется, прошивка меняется. В теории можно прошить стейк 1. У него будет 110 лошадей. Прошивку изменить. Но увеличится расход топлива, что не обязательно необходимо. У первых моделей этой машины страдал клапан EGR. Он обладал текстолитовыми шестернями, которые просто выкрашивались там, не знаю, за 40 тысяч первые пробега. Потом Ford эти EGR распродал. Они первое время стоили там 3 или 4, ну 100 долларов, теми деньгами. Потом они запустили металлическими внутренностями. Они отличаются тем, что у нового клапана будет вот такая вот дырка под, под жидкость. Внутри уже будут металлические шестерни, и, в принципе, он тоже не самый долговечный, так как он пропускает сквозь себя всю грязь, но если его промывать, он работает. И стоит он уже гуманных денег, он сейчас стоит 10 тысяч, это в долларах уже где-то 150 примерно. Разумеется, эти все машины идут с турбинами, потому что без турбины он не проходит нормы евро. Плюс у конкретно этой машины есть сзади печка. Здесь есть ответвление на печку. Ну, отсюда не видно, наверное, шланги. И плюс еще шланги здесь стоит. Вот это волшебная конструкция, которую мы там включили. Она сейчас работает. Называется Vibasto. В принципе, машина лучше реализована, чем предыдущий Ford Transit. Самое главное достоинство это фары. Они большего размера, лучше светят. Ну, так как это грузовик, они также быстро сгорают, перегорают лампочки. Экономичность очень высокая. Допустим, заправив полный бак, я на этой машине доехал из Петербурга до Тулы. И где-то за Тула я нашел заправку и заправил опять полный бак. И еще э, осталось литров 10, может быть, более топлива в баке. На 1000 километров спокойно, по трассе, не спеша, этой машины хватит пробега. Переедем перейти едет такого же плана грузовичок, и на нем написано перевозки, люди и груз». сейчас покажу. Видно? Мораль, эти машины хорошо и легко использовать в качестве дополнительного средства заработка.